Майнкрафт стал очень и очень скучным, геймплей стал примитивным, однотипным и вообще неинтересным. Рыбишь дерево, строишь дом, находишь алмазы, отправляешься в нижний мир, затем попадаешь в Мэн, побеждаешь дракона. Ну и на этом все. И сегодня, как вы уже успели догадаться, я расскажу вам об уникальных и интересных модах. С вами, как всегда, я Саша, и это топ лучших модов для Майнкрафта. Мод Ad Astra это космический мод, который добавит возможность создания ракет и полеты на другие планеты. Мод повторяет игровые механики Galacticraft. Используя ресурсы Майнкрафта, вы можете построить простую ракету, которая может отправиться на орбиту Земли или на Луну. По мере исследования Луны, вы будете находить новые материалы. А новые материалы позволят вам построить более мощные ракеты, которые в свою очередь позволят вам летать на другие планеты или даже в другую солнечную систему. губер. Изначально мод просто добавлял новую руду, но спустя несколько лет и огромное количество обновлений стал значительно наполнен различными предметами, связанными с этой рудой. На основе руды можно получить множество новых материалов, из которых можно создать несколько комплектов брони, оружия и инструментов, каждый из которых достаточно мощный и имеет свои свойства. Мод Аквамирей добавляет в игру новый ледяной биом. Это не просто какой-то там очередной новый биом в генерации мира. Это целая история, стоящая за этим биомом, включая квесты, боссов, подземелья, руны и магию. Путешествуя по миру, вы сможете найти биом ледяного лабиринта. Исследуя его, вы встретите новых мобов, лагеря разбойников и пиратов. Новые строения с опасными врагами и сокровищами. Мод очень проработан, хоть и находится в стадии разработки и постепенно пополняется новыми мобами предметами и историей но уже сейчас мод можно считать глобальным мод Хексерай — магический мод на тему ведьм который исправит ванильную ведьму и добавит много всего связанного с ней вы сможете крафтить различные магические и мистические предметы летать на метле создавать различный ресурс с помощью котла крови и магии мод немного изменяет болото в нем появится новая растительность. Хижина ведьмы будет представлять собой красивый дом с украшениями и множеством различных функциональных блоков. Иногда на болотах можно найти целые деревни ведьм. Они расположены над уровнем земли, а в деревнях живет много других ведьм. Стоит отметить, что мод имеет качественный перевод на русский язык, потому разобраться в моде крайне просто. Мод Десолейшн добавит в Майнкрафт обугленный и довольно страшный лес. Встречается он редко, внутри него все буквально серое и черное. И создается ощущение, что в игре прикрутили черно-белый фильтр. Мобы тоже черные и серые, но большинство из них с яркими оранжевыми точками, что заметно их выделяет. На этом моменте видео подходит к концу. Не забывайте про лайки, комментарии и подписку на мой канал. Всем удачи и всем пока!